Друзья, Евроспар в очередной раз обосрался Столько просрочки я не видел Даже в перекрест Посмотрите, сколько тележек Уважаемые заявления поступило Спасибо большое за понимание, вы ожидаете? Нет, да. А вы как залет, да? Нет, просто знаете. Но, нас это вы не корректической безопасности. Какая форма интересная. А да? Смотри, он по мальчику он любит к Ладно, перестать. не хаил, не надо, не надо. Карин-то откроет, что ли? Хаил, не надо. Давайте без глупостей. Ты что, вы лицензированный атаник или нет? Что тяжело на вопрос ответить? Да не видите. Или русского языка не знаете? Он взял писательную статью, а цепу, наверное. Речь. Речь потеряли. Если вам плохо, мы можем вам скоро выйти. Смотрите, я искусствую. Я ему сделаю. Если уж на то дело пойдет спасу жизнь человека, так и быть. Ну Михаил, зачем руками тут трогать нельзя? Что за беспредел? Организация к мы заходила или контролёр, сладко? Может, вы охраните? Я как Я переживаю на безопасность, который такой большой дяденька, трассы... Записан сад вылить по безопасности. Вы ликвидировали Какой колодец Он даже Он даже сам не знает, что он здесь делает. Он стоит, стоит все первые консекуты сделали, да? Да. Он все первые. Может, это игра в крокодила? Типа, мы должны угадать, кого он изображал? Да, я думаю, охранник. Нет? Тоже. Нет? Я нет, нет так. Ты Но охранники рейтензированы и не предоставляют это устроение базового потребования. А по твои предположения тогда? Не знаю. Клоун может в армии? Может быть, клоун, я не знаю. А он любит одевать разные, разные эти, одежду там и выходить там. В зону, Или разгвардейца изображаешь, который сейчас лох. Подожди, подобно. Есть и с поличными. Тоже так же мы стояли и молчали, мы отказались мы общаться. Где -то, где -то, где Ребят, вы любите рыбу? Вот есть сыр с плесенью, а есть рыба с плесенью. Дорблю, рыба-дорблю Сроки нормальные Но значит условия хранения не соответствовали Ребят, Евроспар Значит у нас на Невском, как всегда, конфетки у них Такие На целый месяц просрочены ё -мо -мо. Как так произошло Как так-то? Два дня назад я снимал конфеты просроченные И опять А Ошалеть Михаил проглотил язык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 Язык так и не выплатил обратно походу. Да. Так, давайте посмотрим. Что... Мишки? Ну здесь же есть этикетка, все в порядке с ними, да? Или нет? Сними этикетку. Ну и что нам эта этикетка говорит? Все месяцы. Все 7 месяцев уже давно прошло, ребят, это все про срок, прям судя по этикетке. Так, это у нас администратор уже подошел. Администратор, а где директор? Директор нет. Его надо вызывать, здесь уголовное преступление произошло. Выходные закончились. Владимир, вызывайте его сюда, пусть отвечает. Она позавчера пришла и говорит... Я типа здесь отвечаю только за конфетки, а потом оказалось, что это директор. Я да, да, да. напротив отвечала за конфетки. Вот, соответственно, они, я только с карпорочкой рыбок, чтобы да. да, больше ничего не было. То есть, смотрите, вы принимаете, но утилизацию вы не имеете права ее видеть. То есть это где-то уголовная статья на вас. Если я вы понимаю, нам дадите, я. то есть вот рыба там находится. И просто придется каждый штрих код если ее отписать, маркировку и так далее. В каком количестве вы приняли, то что оно будет у вас выходить, то подответственно хранили. То рассмотрение материала, подписи или уголовное приспособление. Владимир, а как вы прокомментируете тот вопрос, что два дня назад с конфетами здесь боролся я, все показал, как исправить, и ничего не сделали? Это умышленно получается торговля? нет. Так, здесь есть атикетки. У нас атикетчики должны Так, ну, дата поставки, допустим, 19.07.2021, да? Mm -hmm. Ну, за месяц они не могли испортиться, соответственно, Работать. здесь... 12 месяцев. Ну, тогда... Я... Поэтому... Они у нас Да, один. Послушайте. Вот Поэтому вот это все здесь осталось. Поэтому все здесь осталось. Да, я а сделал, что стоит упакованно. Что это? А сюда кто упакован? Вот, вы упаковываете, и вы должны теперь на каждую уже отдельную клеить. То есть если товары способны, каждую упаковку обязана иметь вот такие копии. И, Соответственно, они у вас все без Поэтому их постигла такая печальная участь, к сожалению. А можете сейчас Мармаладом ну, помочь? Может быть, здесь есть информация по нему какая-то? Ну, дату производства, сроки годности состава. Не знаю, где искать. Вот такое вот здесь. В общем, сейчас администратор Владимир пошел за информацией для вот этих вот мармеладов. Интересно, откуда он ее принесет и как он докажет, что это конкретная информация вот, от вот этих мармеладов. Понятно, не упаковка. А да. упаковках... Да, Владимир, я соглашусь. Вот я вижу целую упаковку да здесь. Же. Вижу здесь товар. Но как мне узнать, что этот товар конкретно из свежей упаковки? Как узнать? Вот, как есть. Никак. Это не доказательство. Честно? Думаю, да. Не конкретно вы, Владимир, но ваши работники. И знаете, на чем я основываюсь? На том, что, например, конфеты, ой, извини, конфеты, которые имеют срок годности, на которых на каждой конфетке написано срок годности, лежат в перемешку с просроченными такими же конфетами. Поэтому я подразумеваю то, что здесь такой же э, беспредел, творительный. Но это чисто по вашим словам, Владимир. По маркировкам так. Нужен я к Вадимиру? Вот. Нужно, Владимир, нужно. Вадимир, мне нужно возразить, потому что мне чеки надо отдать сотрудникам полиции, возразить за некачественный товар по статье 18, что потребителя. Вы убедились, что он попрактик? Да. Да. Здесь Есть там картика 7, что она делает, чтобы вас не задерживать? В общем, мне так и не доказали, что этот морный свежий, поэтому изымаем. Я попросил ее просто посчитать. А, и вы просто нас не поверите? На слово просто. Я проверю, она записывает. Вот да, то, то есть вы потом перечитаете? Я перечитаю. А смысл тогда? Разве все это будет быстрее? Если вам сложно, можете искать. не вопрос. Мы вам здесь Нам не сложно, но не нужно вопрос. делать все. все правильно. Слушайте, я составляю документы, все правильно, согласно в рамках законодательства. Каким образом вам не мешаю, ничего. Не отк... а как вы нам можете мешать? Слушайте, если вы отказываетесь помочь, только скажите, мы отказываемся помочь. Если можете помочь, пожалуйста. Просто, чтобы это, просто это было поставить. законно? Филипп. Посмотрите, сколько тележек просто И баранки просроченные Все у них просрочено Это умышленная торговля просрочкой Потому что два дня назад я к ним приходил И пять тележек мы отправили Почему снова у них просрочено? Ну разве неумышленно умышленно можно два, Через два дня не убрать ничего? Они знают, что у них куча просрока, и не убрали. Торгуют дальше, люди все схавают. Да, что тут у тебя? Снова детская просрочка. Ребят, барни, ну посмотрите. До 24-го. Сегодня не 24-го. 28 го Четыре дня просрочили. И положили в самый низ, она бы там лежала еще долго. Ребят, посмотрите, сметанник. Я его беру. Вроде бы свежий, да? 18.06 час назад якобы изготовлен. А там еще этикетка. Это вот драли, он в 7 утра в 8 был изготовлен. Срок годности 6 часов. Будьте внимательны, вот так и Евроспар нас обманывает. А здесь что? Здесь они хотя бы перепаковали полностью. Охранник, вызовите администратора, пожалуйста. Куда вы А вот на те кассы. Администраторы старшего? старшего кассира, да. Администратор можно на на подойти на трассы на Невский. На на Невский. На можно вот так вот выглядят пакеты, не знаю, а там... Считается все, а номера пакетов записаны. Да, по вашему заявлению, сейчас, по большому. Который... Да, я, я понимаю. счет а взял, что это фельдикам? А что? Вот. Нигде не написано же. Я так предполагаю. Это просто неизвестный товар. Вот просто сравните, как работает... Следственная оперативная группа, как она описывает. И как описывают вот данные полицейские. Совершенно по-разному действуют. Да хорошо, это плохо. Плохо. Плохо все вообще по их больше было? было их было двое, в смысле их попроще. было больше Остальные простояли да, там Они к соку не относились Я э, понял, а что мне нравится Я вас заявление, объяснение занимают данный товар, осмотр, место происшествия Да, нет, пожалуйста что, а сколько? Сколько Я не буду вас учить, как это правильно То есть, Тогда Когда не надо, комментировать просто? Хочу, комментирую, можно? А вы можно? мешаете? Я отойду подальше ну, Отойдите сюда Насколько? Насколько хотите Так, чтобы не мешать давайте не вот я не занимаюсь я полностью. Написаете. Все, я вам чем мешаю? Я с собой разговариваю со своей камерой. Л лишь бы вот какую-то отмазку найти, чтобы нормально не делать. Ну что, ребят, Евроспар не учит абсолютно ничему. Мне кажется, через два дня я приду сюда снова и будет столько же просрочки, а может быть даже еще больше. Мне самое главное, чтобы справедливо сегодня восторжевала. и сотрудник, который ругался матом, все-таки уехал в отдел, потому что это уже классика. Уважаемые дворя, вот на прикупило. Зовут меня меня мою полицию. А у меня, э, у меня то, обрезание как я говорил, уже 22, да и полгода. Только Спасибо Ну вот, не надо материться, ребята, вот в честном месте, особенно орать. Поэтому будьте внимательны, следите за своей речью. Друзья, вот так вот снова мы наказали этот тухлый Евроспарк. И работников, которые ругаются матом, тоже обязательно накажем. Никого не оставим безнаказанными. Много слов о наказании у нас здесь. Ну что поделать? Такая вот работа у них. Да, давай, давай. Да а, по поводу... да, а по поводу ее, который... Сейчас мы заедем, Я да. все, что мы здесь называем. Как он будет выглядеть? А так как выглядит Сергей? Лысоватый. Лысоватый? Да. Ну, в общем, немножко похож на вас, не знаю, что ли. хороший. Ну, внешне. Внешне. Хорошо. Внешне вы хорошо выглядите. Да? Спасибо а, большое. Приятно. Ну, ребята, наработали заявка. Да. Вопрос да. есть? Что с этим будем? Совсем. Роспотребнадзор. Естественно, материал идет на Роспотребнадзор. На данного гражданина будет составлен протокол по части 1 статьи 2.1 кодекса Российской Федерации по администрации право нарушения. Хорошо. Вопросы есть? Спасибо за службу. Все, хорошего вечера. До свидания. Все, вам тоже спасибо за службу. Все. Извините, Все, до свидания. Все. Вован, давай свой контрольный. Вот так, друзья, завершаются все наши выпуски по просрочке с Евроспаром. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот так у нас уезжают просроченные продукты.